Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат из свеклы. Такой салатик запросто можно поставить даже на праздничный стол. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Нарезаем мелкими кубиками одну небольшую луковицу. Такими же кубиками режем 3-4 соленых огурца. 1-2 зубчика чеснока измельчаем ножом. Дальше разогреваем сковороду. Вливаем немного подсолнечного масла. Высыпаем лук. И жарим его до золотистого цвета. Затем добавляем огурцы. Обжариваем все вместе 2-3 минуты, кладем чеснок, перемешиваем, выключаем огонь, накрываем крышкой и даем содержимому сковороды немного настояться. В это время нарезаем небольшими кубиками 2 яйца. Натираем на крупной терке 500 граммов вареной свеклы. Соединяем все в миске. Добавляем остывшие жареные огурцы с луком. Горсть измельченных жареных грецких орехов. 2-3 столовых ложки домашнего майонеза, щепотку соли, столько же перца и хорошо перемешиваем. Вкусный и полезный свекольный салат готов. Его можно сразу кушать. Но если вы хотите подать такой салатик на праздничный стол, тогда берем любую емкость подходящего размера с ровными стенками, выстилаем ее пищевой пленкой, и плотно заполняем доверху салатом. Затем накрываем тарелкой. Быстро переворачиваем. Освобождаем салат от всего лишнего. И украшаем на свое усмотрение. Я нанесла сеточку майонеза. Из вареных перепелиных яиц сделала цветочки. Добавила листики петрушки и посыпала измельченными грецкими орехами. Получился симпатичный свекольный тортик. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.